Стажировка ну, прошла очень насыщенно, Эти две недели были наполнены множество мероприятий, знакомством с разными людьми, организациями. Это одно дело, когда ты приезжаешь на одно какое-то конкретное мероприятие, там, будто тренинг, форум, ты встречаешься только с определенными людьми. А здесь у нас все было в перемешку, мы встречались с правозащитными организациями были на аналитической группе, группе Кипа, о которой только в интернете слышали, <laughs> общались вот, с фондом, получается, Бюро по правам человека, узнали, сколько различных проблем есть у различных организаций, Там, неважно, чем они занимаются, если они занимаются чем-то действительно стоящим, то, разумеется, очень много преград стоит. Мы поняли, что... Работа журналиста, допустим, очень тяжелая. У нас были такие задания на мероприятиях, как составить фоторепортаж, просто репортаж, взять интервью. Нам рассказали, как все это делать, какие есть требования. Мы ну, потратили много времени, чтобы этому обучиться. К тому же работа над проектом «Живая библиотека», которую вот сейчас мы проводим, Дала понять, что не все так сложно и так страшно, когда ты организовываешь какие-то мероприятия такие. Я думаю, что используя наработки, которые у нас здесь уже в Алмате составили, я думаю, в своем городе живут якобы на ура, используя уже свои ресурсы там. В Алмате было тяжело, потому что не ну, мы чужие люди а у себя в городах не думаю, что это будет так сложно. Ну, спасибо большое Ирине Медниковой и команде. Они поддерживали нас везде, корректировали, где мы делали что-то не так, обучали, водили и знакомили там по разными мероприятиям, с разными организациями. У нас бывало даже, если что-то по плану не получалось, мы сразу заменяемся другими мероприятиями. То есть просто так мы не сидели. Ну, это большой опыт, и я надеюсь, что я использую это на все сто процентов.